Сегодня я съездил на заготовку иван-чая Иван-чай я рву вот так Это сурепка, но смысл не в этом Смысл в том, что я срываю стебель от того места, где он растет После этого Приехал домой Уселся поудобнее и начал обрывать листочки. А это удобно делается вот так. Опять же, покажу на бедной сурепке. Удобно делается вот так. Ох, тяжело закрепить телефон. Так, попробуем. Надеюсь, что там что-то вообще видно. Вот так удобно делать. Раз, захватываешь. И пошел. И теперь я весь в листьях этой прекрасной травы, цветка. Надеюсь, что снял. И вот таким образом получилось набрать 65-литровое ведро. Не знаю, сколько получится сухого иван -чая. Но цель у меня для себя... Литра 3 сухого. А то и больше. А что, оста... что останется? Есть еще другие люди. А вот что интересно. Если взять оставшийся стебель и положить его свину, то свин с огромным удовольствием такой едой утолит свой свинячий голод. Ну тут я оставил на завтра. Дальше. Поскольку свинта все не съест, остатки стеблей пошли в так называемые компостные грядки. Ну, что-то я тут где-то вычитал, что вот, мол, компостные кучи теперь делать не надо, а надо делать компостные междурядья. И схема там такая. Кладется вниз, ну, все, что гниет, в общем. Вот иголки, веточки из леса, они медленно гниют. А вот дягиль, например, за дягилем утром ходил, быстро гниет. Вот эти стебельки тоже побыстрее, там травки разные, вот здесь вот хорошая травка очень. Тоже быстро сгниют, ну и опилочками все это пересыпается. Теперь еще я узнал, что свежие опилки это плохо. Ничего страшного, съездил на пилораму, взял перепревших опилок. Вот такие новости про разведение растений и животных. И вот что я подумал в связи с этими перегниваниями, компостами, что вот это вокруг все, вот эти 16 гектар засажены, ничем они не засаженные, короче, дикая трава здесь растет что это огромное, просто невероятное количество полезной биомассы. И надо только скосить ее, или здесь же опять на поле оставить, чтобы она плодородие сделала на этом поле. Или себе взять. Козы будут рады сену почти всякому. Козы вообще-то избирательны в сене, они не всякой сено едят. Но все равно что-то съедят, что-то не съедят. Сено, как вот подстилки там всякие, свину опять же, очень полезно и удобно использовать. Короче, сорняков нет. Есть просто люди, которые еще пока не догадались, как использовать вот это вот. Спасибо.